Давно просили записать видео об опыте первых инвестиций. И сегодня объединяем две темы. Во-первых, расскажу, куда инвестировать свои первые деньги с учетом тех ошибок и тех инструментов, которые я пробовал. И второй, я расскажу о тех ошибках и о том опыте, который я получил в самом начале своего пути инвестирования. Поэтому, если вы только делаете первые шаги, или вы любите учиться и умеете учиться на чужих ошибках, как обычно, ставьте лайк авансом, подписывайтесь на видео, жмите колокольчик и смотрите это видео до конца. Первое, когда я начинал инвестировать, это было, наверное, более 10 лет назад. Все началось с какой-то книги, опять же. Кто-то начинает с Киосаки, очень многие. Кто-то начинает с книжки, которую он увидел в магазине, которая условно называлась «Как стать богатым». Потому что это первое желание, которое мы все испытываем, то есть когда-то. Ты начинаешь думать, что ты не сможешь работать вечно. И что тебе надо инвестировать. То есть у тебя есть понимание того, что деньги должны работать. Оно есть где-то внутри. И когда ты это осознаешь, ты начинаешь искать ответы. То же самое у меня. Появилась первая книга. Она была про пифы, она была про фондовый рынок. И я узнал... О возможностях рынка акций, я тогда не знал, что экономика циклична, я тогда не знал о ключевых ставках рефинансирования, я тогда не знал о кредитном плече, я просто узнал конкретный набор инструментов и у меня, возможно, как и у вас сейчас, загорелись глаза и я был твердо намерен 10% своего дохода инвестировать в в инструменты. Причем в книге я узнал, как можно было выбрать эти инструменты. Соответственно, мой поиск инструментов, естественно, ограничился фондовым рынком. Первое, что я купил, это я купил паи инвестиционного пифа, его инвестиционный фонд KIT Finance и Китфинанс закрылся. Я помню, то, что я туда вложил первый раз 10 тысяч рублей. Для меня это ну, в тот момент была достаточно значительная сумма. Она не была лишней, совершенно точно. У меня не было подушки безопасности, но у меня была четкая уверенность неистово увеличивать деньги на фондовом рынке. Если вам знакомо это чувство, лицеверх обязательно... Отмечайте в комментариях, потому что очень часто новички бросаются в омут с головой и говорят «Все, мы перестаем есть, мы перестаем пить и мы начинаем неистово инвестировать для того, чтобы через 5 лет стать финансово независимым». Причем в погоне за инструментами они начинают использовать очень высокие ставки очень высоко рискованные инструменты и чаще всего первая инвестиция связана с первыми ошибками, но вы получаете самый главный результат, вы начинаете получать опыт. И уже исходя из этого опыта, вы становитесь более спокойным человеком, более взвешенным инвестором. Представьте, что вы наблюдаете за тем, как растет трава или как сохнет краска. Со временем каждый инвестор приходит к тому, что самое главное в инвестициях это не терять свои деньги. И как только у вас рождается это понимание, вы начинаете более осознанно Выбирать инструменты. Мой второй инструмент также был связан с фондовым рынком. Я купил по ИИ инвестиционного фонда Альфа Капитал. Если я не ошибаюсь, я инвестировал в него около двух лет. И в итоге я не получил ожидаемую доходность. По-моему, Альфа Капитал в тот момент даже закрылся с минусом. И те деньги, которые я заработал, я потратил на покупку своего первого жилья. То есть инвестиции в моей жизни раньше начались, чем... Покупка первой собственной квартиры. Поэтому, когда мы покупали свое жилье, у нас было точное понимание, что с фондовым рынком что-то не то. Это, по-моему, был как раз кризис, если не ошибаюсь, район 2008 года, как раз, когда все падало. И, естественно, мои паи тоже падали. Какие ошибки какие выводы я сделал, с учетом того опыта, который уже есть сейчас? Первое, это то, что была слишком маленькая сумма инвестиций. То есть моя мотивация, она прошла быстрее, чем я получил какой-то результат. То есть когда вы зарабатываете 30 тысяч рублей в месяц на наемной работе, инвестируете 3 тысячи рублей в рынок акций, вам просто необходимо посчитать, а сколько времени вам будет нужно для того, чтобы создать достаточный капитал, для того, чтобы получить пассивный доход То есть первое с чего стоит начать вообще любые инвестиции это посчитать а возможен ли в принципе выигрыш в этой истории сколько денег вам нужно инвестировать в какие инструменты под какой проц хотя бы под какой процент для того что и в течение какого срока вот когда вы это начинаете понимать вы сразу трезвеете в этом плане то есть вы понимаете то что для создания достаточного капитала вам нужен не год не два не три а гораздо больше либо вы начинаете другие способы например как поднять свой активный доход и в этот момент уже начинается более осознанная работа еще одна ошибка я ее не допускал но я очень часто вижу ее в обращениях в личку люди пишут в instagram в директе и часто их стратегии связаны с тем чтобы заложить свое единственное жилье либо продать свою квартиру в своем городе и начать инвестировать в москве то есть есть очень четкое и понятное желание как можно быстрее стать богатым человеком. Стать богатым человеком это отличное желание. Но вот когда вы добавляете как можно быстрее, а потом появляется без опыта, потом еще появляется без своих денег, используя кредитное плечо, вы сразу значительно увеличиваете риски. Поэтому в этом случае, как минимум в начальном этапе, не стоит подвергать риску свое единственное жилье, если вы не готовы его заново купить или заработать. Это должно быть четко понятно. Еще один синдром новичков, когда вы делаете первые шаги, это то, что первые деньги жгут руки. Когда ты заработал сумму денег, которую тебе Жалко потерять, тебе хочется ее инвестировать, потому что тебе хочется ее увеличить, сберечь и хочется, чтобы она начала расти. Эта идея даже не про пассивный доход, а про то, что ты просыпаешься каждую ночь в поту и думаешь, блин, мои деньги опять подешевели, их жрет инфляция, и ты даже слышишь неких рус за дверью или как э, скрипит твой банковский депозит от того, что ключевая ставка опять снизилась, ставки по депозитам опять упали, и они уже не обыгрывают инфляцию, тебе от этого ну, некомфортно. Поэтому первое, что стоит сделать со своими первыми деньгами, которые ты хочешь инвестировать, это не спешить их инвестировать. И лучшая идея это никому не рассказывать о том, что ты собрался инвестировать. Потому что в этом случае у тебя появится очень много возможностей, как тебе будет казаться интересными, но на самом деле, как всегда, надо начинается с образований, и вывод, который я сделал в своих первых инвестициях, это то, что система гораздо важнее инструментов. То есть когда ты начинаешь думать, а от чего вообще зависит. То есть ты сначала делаешь первые ошибки, то есть ты теряешь деньги, в одном инструменте, во втором, в третьем, какой-то выстрелил, потом четвертый проиграл. И ты начинаешь думать, слушай, а почему я вот очень долго зарабатываю эти деньги и очень быстро их теряю в инвестициях. То есть здесь явно что-то не то. И ты приходишь к тому, что нужна некая система. То есть некая система координат в виде суммы капитала, которые тебе нужно накопить на уровне финансовой безопасности, на уровне финансовой свободы. И на уровне финансовой независимости. Да, три точки. Мы эту историю разбирали в предыдущих видео. Обязательно ее посмотрите. После этого мы понимаем, какие инструменты, и в какую доходность мы должны инвестировать и какую сумму ежемесячно. То есть мы не пытаемся закрыть все за одну, за две, за три сделки. Это все приходит с опытом. Но на первых порах нужно понять, что система важнее инструментов. И я понимаю, то что вы пришли не для того, чтобы слушать нраволучения, а для того, чтобы получить конкретный набор инструментов, куда инвестировать первые деньги. Поэтому, если вы готовы, палец вверх, а я делюсь как раз... Этим инструментом первое, это банально подушка безопасности на 3-6 месяцев. У нас было отдельное видео на канале, в котором мы разбирали, зачем она нужна, в каких инструментах она используется, как обыгрывать инфляцию, как начать спать спокойно и не переживать о том, что о, твои деньги подешевеют. Как минимум, это быстрый доступ к деньгам, если вдруг вы потеряли основной источник дохода, и это защита ваших инвестиционных активов. То есть вам не придется быстро продавать активы, если вдруг вам понадобились деньги. Второй шаг, это, наверное, мой первый удачный опыт инвестиций, это... До доходная недвижимость. То есть, в данном случае, это были первые инвестиции с денежным потоком. Зачем они нужны? То есть, в моем случае сначала появилась доходная квартира, потом это была новостройка, мы ее строили, потом мы ее сдавали, пробовали сдавать посуточно, длительно, и далее это появился доходный дом. Почему важна доходная недвижимость на первом этапе? Потому что если ты начинаешь инвестировать в рынок акций, у тебя часто суммы недостаточно для того, чтобы твой капитал рос очень быстро. Плюс ты попадаешь в рыночные циклы, когда инвестируешь на пике, когда все разогрето и потом попадаешь в дно, когда твой капитал начинает заметно падать и ты просто выходишь из рынка и фиксируешь убытки. Если у тебя нет долгосрочной стратегии, если ты не намерен инвестировать, в рынок акций хотя бы от 10-15 лет и далее для первых инвестиций лучше рассмотреть доходную недвижимость. Почему? Потому что даже если уходит мотивация, остается денежный поток. Часть недвижка сама себя выкупает и плюс приносит немного денег, и тебе от этого хорошо. И ты говоришь, ну у меня уже нет мотивации покупать новую недвижимость, но у тебя есть существующая, она никуда не денется. Соответственно, моя рекомендация сейчас это небольшие доходные апартаменты в Москве, ликвидные, из которых можно выйти. А если вы решите, набравшись опыта, перейти в другие стратегии. Инструмент номер три ⁇ это увеличение активного дохода. В моем случае это свой личный бизнес. То есть если у вас есть возможность прокрутить те первые деньги в своем собственном бизнесе, где вы можете контролировать все этапы, где вы знаете, что на каждые 100 тысяч вы можете получить там 200-300 тысяч рублей в течение года, то, ребят, Пожалуйста, не идите на поводу идеи диверсификации, инвестируйте в свой собственный бизнес, увеличивайте деньги. И вот когда у вас будет хороший излишек, тогда вы начнете рассматривать альтернативные инструменты. Но на первых порах вам нужна значительная сумма. Если вы можете накопить весь Капитал в собственном бизнесе – это, кстати говоря, один из самых быстрых способов стать богатым человеком. Это просто создать и развить бизнес, который стоит очень больших денег, и потом его продать. То есть очень многие успешные люди инвестировали и все свое время и все свободные деньги в развитие одного большого собственного проекта, из которого потом уже получилось либо они его продали, либо они получили очень хороший пассивный доход. Часто это арендный бизнес. Еще один из примеров это госзакупки. То есть если у вас есть какая-то компания, если вы бизнесмен, можете также найти отдельный канал сбыта это госзакупки. И там как раз вам понадобятся инвестиции для того, чтобы сначала купить и а потом кому-то поставить. Четвертый инструмент это инструмент криптовалюты. У меня опять Опять же, было видео про секретный ингредиент в моем инвестиционном портфеле. И еще раз подчеркну, я не даю рекомендации, как действовать вам. Я рассказываю о том, если бы я инвестировал свои первые деньги сейчас, с учетом того опыта, который есть, с учетом тех инструментов, которые я пробовал, с учетом текущего экономического цикла, с учетом многих факторов, вы только можете просто послушать и принять какие-то выводы, сделать свой собственный портфель. Соответственно, крипта ⁇ это симметричное соотношение, то есть вы можете инвестировать немного и, возможно, на выходе получить очень большую сумму, либо ничего не получить. Поэтому мы инвестируем в нее небольшую сумму денег, которую мы потенциально готовы потерять. И есть еще пятый супер, самый главный инструмент завершения. Он звучит очень банально, но это образование, это создание новых возможностей и создание своей инвестиционной команды и сети связей. Именно так появилась территория инвестирования в 2014 году. Я занимался интернет-бизнесом, моя семья жила в Вьетнаме, мы длительное время жили в Азии, мы в принципе не планировали возвращаться. В России мы планировали долго путешествовать. И в какой-то момент а, загорелся идея инвестирования. То есть мы просто обедали и смотрели какие-то ролики на Ютубе о том, что вот есть недвижимость, вот ее можно сдавать, вот ее можно входить на этапе новостроек, вот есть такие стратегии, такие. Купил какой-то курс и у меня эта идея загорелась. Мы когда для себя осознали, что мы не можем просто инвестировать, мы не смогли сидеть на месте. Мы сначала распилили виллу во Вьетнаме, в которой мы жили. Мы на нее посмотрели, ага, вот здесь 6 квартир. В принципе, мы снимали целую виллу, трехэтажная вилла на 6 квартир. Она реально была пустая в закрытом поселке. И когда мы посчитали, что стратегия сходится, мы вернулись в Россию и появился проект территории инвестирования мы нашли тех ребят которые уже инвестируют у которых уже получается и нашли способ у них учиться то есть на первых этапах когда вы хотите начать инвестировать вам важно получить образование мой алгоритм очень простой я ищу тех людей у которых уже получается и я нахожу способ у них учиться и так появился проект территории инвестирования который сейчас помогает очень многим людям создать свой пассивный доход и получить те необходимые знания и не потерять деньги на первых этапах инвестирования. Если это видео оказалось вам полезным, как обычно, ставим лайк, подписываемся, жмем колокольчик и пишите комментарии под этим видео, какие темы вам еще интересно, какие вопросы вы хотите, чтобы мы разобрали, какие инструменты разобрать детальнее. Увидимся в новых уроках. Для того, чтобы связаться со мной, вам необходимо зайти в инстаграм, найти Эндрю Меркулов и не забудьте нажать кнопку подписаться. После этого напишите мне в директ.